Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим имбирно-луковый соус. Для этого нам понадобится имбирь, лук репчатый, масло растительное, лимонный сок, соевый соус, кипяченая вода. В блендере измельчаем корень имбиря и лук. Добавляем одну столовую ложку кипяченой воды. К нашей кашице добавляем лимонный сок, соевый соус и растительное масло. И все хорошо перемешиваем. Наш соус готов. Его можно использовать к мясу, к рыбе, в любых салатах. Приятного аппетита!